Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Ну что ж, сегодня будем смотреть бой. Так, ну, как называют они у нас супер корабли. Японский линкор Сацума. Да, хоть и обозначается он у нас звездочкой, но по факту все равно это есть одиннадцатый уровень. Кстати, когда скачиваешь реплей, там тоже отображается это как одиннадцатый уровень. Не знаю, у меня, если честно, нет желания эти корабли покупать, потому что это очень дорогое удовольствие. Мало того, что они стоить будут, да, уже объявили цену там около 50, ну, линкоры больше 50 миллионов, все остальные там чуть поменьше, ну, короче, все равно в районе полтинника это очень-очень дорого. Еще плюс то, что на них не будут распространяться бонусы от камуфляжа, которые добавляют заработок кредитам. То есть есть шанс, что на этих кораблях вообще экономика будет в минус уходить Вижу поэтому я лучше останусь просто на десятках что тут никаких кредитов не напасешься кстати первым же залпом игроку удалось нанести там почти 20 тысяч урона вражеской сацуне с дистанцией свыше 20 с лишним там километров Сразу по три супер корабля посмотреть По одному авианосцу, по одному линкору и по одному крейсеру Ждем, когда еще добавят супер подводные лодки но наверное, это произойдет только после того, как Обычные подводные лодки у нас просто появятся в дереве прокачки Ну, а потом уже, я думаю, рано или поздно и супер подводные лодки тоже в игре у нас будут а то как-то несправедливо. Все другие классы есть уже, получается, а подводных лодок еще нет. Ну, потому что просто их еще в игре нет. Да, там опять с подводными лодками произошли какие-то изменения. Тут прям могло сейчас быть больно. Советский Союз стрелял в борт, но Сацуме везет. Зато в ответ сразу, оп, 25 тысяч. Правильно, таких игроков надо наказывать. Сейчас, наверное, еще будет как минимум одна цитадышка. Оп. Нет, высоко. Там снаряды какие-то не долетели, в надстройки попали. То есть здесь тоже Сацума прощает Советский Союз вторым залпом. Ну, Советский Союз как-то тоже в ответку не особо. Да, не получается у него там ни цитадельку пробить, ни какой-то более-менее вменяемый урон нанести, там 5 с чем-то тысяч всего. Мне вот что нравится на этих кораблях с крупными калибрами, это звук стрельбы, зал, когда делаешь такой, можно сказать приятный все-таки. По-моему, уже ремку одно можно с отцами здесь использовать, там достаточно. Вот как раз прям читает мои мысли. Хотя, да, читает этот бой <смех> по из прошлого. А счет уже становится 3-0. <смех> Залп по Кронштадту. Ну, там только с кормовых орудий четыре снаряда пролетают и не долетают. Гадор там спокойненько настреливает себе из главного калибра. Счет становится уже 4-1. На правом фланге союзники закончились от слова совсем. Здесь тоже мурашки изминец решил немного от рельефа пострелять. Ну что, будет первый фраг? Советский Союз так и ходит бортами. Есть первый уничтоженный противник Счет хотя бы уже не в сухую 4-1 Ну по очкам команда сильно проигрывает Но оно и понятно Когда уничтожается какой-то корабль У одной команды плюс, у другой команды минус Поэтому Разница в очках такая солидная При этом команда захватывает вторую точку Сработало это уникальная механика, по-моему, она сейчас только у Сацума присутствует. Это, да, вот эта пристрелка там ученым Он дает увеличение точности стрельбы. Ну или минус, да, к разбросу. Неплохой здесь зал 20 с лишним тысяч удается выбить из Кронштадта. Эта механика позволяет, ну, два залпа, наверное, максимум произвести, да, потом уходит опять на вот эту вот перезарядку. То есть надо стрелять из главного калибра, сколько там залпов делаешь, и эта механика опять срабатывает. Здесь потихонечку. Крадется вражеский линкор, 22 километра дистанция. Но ну, идет он достаточно медленно. Есть шанс нанести неплохой урон. Начал-начал разгоняться, по-моему. Ну, не особо. На 6400 всего одно пробитие. Но при этом два снаряда в цель попадает. Второй без пробития. Сацума, что ж, в ПМК прокачан. Да, раз у него с 11 с лишним километров начинает работать. Не получилось здесь сделать второй фраг. Союзники оказались быстрее. Но, по крайней мере, союзная команда перестала гигнуть. И счет уже 4-2 становится. Зато он сейчас с правого фланга подтянется. Там больше половины вражеской команды как раз находилась на правом фланге. он ну, Если по карте посадить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семь игроков. Ну, отсюда и преимущество с левого фланга. Здесь просто противники были в меньшинстве. Югума. Ах, почти рядышком там снаряд ложится, но все союзники добирают. И счет почти уже сравнялся, да, что по фрагам, что по очкам. Ну, тут же минус союзника, опять команда противника далеко впереди. На 102 очка опережает, вот сейчас на 105. циклон. Видимость ограничена 8 километрами. Мне кажется, вот этот циклон выгоден, да, в качестве, если вот так по игре. Ну, только линкором, но причем, ну, не всем, да. Тем, кто любит играть на дальних дистанциях, там на пределе, конечно, это неприятное явление. А тем, кто любит более такую агрессивную игру, играет на коротких дистанциях, как раз таки это только на руку. как-то можно смелее идти вперед и при этом не попадая под фокус большого числа противников, да, потому что они просто-напросто тебя не видят. Сейчас, по-моему, там союзный Югума сольется. Ну, хотя не факт, там, да, с вражеской стороны тоже Югума, но союзный почему-то не стреляет. Вот начал, открыл огонь из главного калибра. Сацума так, стреляет по карте. Не, ну, есть как вариант. Можно, конечно, вот так попасть, но достаточно сложно. Да, потому что хоть визуально мы противника не видим, но при этом на карте он у нас отображается на мини-карте. Счет 6-4. Прошло половину боя. А здесь еще вражеский линкор со, со штурмовиками прилетел. Сейчас, по-моему, здесь минотавр наскочит на Сацуму. Если не успеет развернуться. <свят> ну, прям в борт хорошая возможность. По-моему, минус. <свят> <свят> <свят> Две цитадельки 20 с лишним тысяч урона. Минотавру не повезло, Сацуми повезло. Да, то есть вероятность. Вот так в легкие крейсера крупным калибром, когда стреляешь в борт, все, ну, все знают, на да, чем у нас. Сквозняки. Теперь надо отворачивать, Минотавр мог еще и торпеды кинуть. Нельзя про это забывать. Да, тем более, Минотавра там прилично, 8 штук набор. Ну, по фрагам команды сравнялись, и это позволяет союзной команде выйти вперед по очкам. Да, вот они и торпеда. торпеды. Говорил же, что стопудово Минотавра скинут. Но здесь спасает, конечно, хорошее ПТЗ. Не так много урона Сатсума получает. Здесь еще один крейсер так замечательно идет бортом. Надо срочно доворачивать и пытаться добрать еще одного противника. Огнём, Есть залп один. Второй, цитаделька. А, -а, -а, а! Второй залп не очень удачный. Но в любом случае, сейчас кормовых орудий. По-моему, это будет третий. Даже залп делать не пришлось. не пришлось. ПМК. Добирается с ПМК. Да, еще зарабатывается награды, как он называется. Мастер ближнего боя, по-моему. Сейчас, по-моему, надо бы здесь разобраться с вражеской Монтаной, а потом уже идти на точку Б. Времени пока что достаточно. Еще семь небольших минут до конца боя. Это сейчас оставлять здесь Азуму в одиночке. Союзников больше... Ну, не то, что, конечно... Но хотелось бы не терять. Да, в таких ситуациях. Вот она, Монтана. Есть возможность сделать залп только из носовых орудий. Да, подождать Монтана подставляет борт. Прям молодец. Сейчас должно быть сильно. Нет. Цитаделик нет, но все равно белого урона почти двадцатка. Там тоже неплохо. Азума, куда ты? Только не на таран, да? О, все минус Азума. Три в пять. Команда остается. На четырнадцать тысяч. В лобовую проекцию. Кажется, далеко, редко такой литкор может себе позволить такое, да? В нос пробивать противников. На это способны только самые крупные калибра. А это уже супер авианосец прилетел. Это посерьезнее, чем штурмовики с Уже солидные цифры по урону. 250 тысяч почти нанесено. 4 фрага, 4 Неповатки медальки. Устранены. Надо захватывать идти точку Б. Оставшиеся союзники, по-моему, сейчас отправятся в порт скоро. Ну, По крайней мере, авианосец точно стоит. Он там поджался к острову. Сейчас до него вражеский линкор. Вон кто там. Сацума. Сацума до него сейчас доберется и все. Да, вот надо по идее и точку захватывать. Больше ее захватывать сейчас здесь некому. Потому что если точку не захватить, то в любом случае будет слив. Потому что вражеский авианосец. Ну если конечно он не глуп, так сказать. Останется в недосягаемости Для Сацумы. Просто он спокойненько по очкам Потом доведет бой до победы Поэтому вторую точку надо брать Сацума остался в одиночку против четверых. Наконец-то да, есть возможность пострелять. Закончился этот циклон. Начинает настреливать ПМК. Интересно, а какой калибр ПМК у Сацума? Там, наверное, тоже может побольше, чем у обычного, да, там линкор 10 уровня. Ну, у того же Ямата, к примеру. Еще один залп, это должен стать пятый. Но мне кажется, у Сацума уже шансов на победу особо не остается. Да, сейчас противник захватывает точку. А. Есть пятый уничтоженный. Просто, ну, при любом раскладе, даже если сейчас уда удастся уничтожить вражескую Сацуму и Анаполис, то авианосец выиграет просто-напросто по очкам. Так что думаю, это фиаско. Все, захватили точку А. А точку Б еще и захватить не дадут. Хотя, да, не факт. Вражеский авианосец не смог нанести урон и сбить захват. Не особо, походу, умел авианосец. Иди, все иди, иди, тучки, иди, иди, иди. наверное, собрал. Поэтому очень быстро эскадрилья отправилась. Да, но про эскадрилью не скажешь, что она отправилась в порт. Эскадрилья отправляется в небытие. 3200 вражеской Сацуми. Точку Б все-таки удалось захватить. Ну, здесь остается только так сказать, подороже разменять свою прочность. Сацума всего на десяточку. Да, как вариант, я бы в такой ситуации, например, поступил. Да, сейчас стрелять из главного калибра по Анаполису, а с почти пойти просто на таран. Потому что видно, что победы уже не добится, в любом случае будет слив. А так, как бы будет больше эффективности за этот бой. Я бы поступил так в такой ситуации.